Я приветствую всех зрителей Универньюз с главными новостями. К этой минуте познакомлю вас я, Анна Глазунова. Так, сегодня в выпуске. Ректор Казанского федерального университета посетил Японию. Какова цель визита? Камера, мотор начали. На площадке КФУ прошли съемки фильма. Подробности боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Визит ректора КФУ в Японию включил в себя такие важные мероприятия, как открытие форума для видных ученых со всего мира, посещение научного кампуса по исследованиям науки о жизни, подписание нового меморандума и еще многое другое. С подробностями познакомит Адель Шамилова. Ректор КФУ в составе делегации, возглавляемой президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым, принял участие в открытии Международного форума «Наука и технологии в обществе, проходящего в Японии. Ежегодное мероприятие уже второе десятилетие собирает самых видных ученых, общественных и политических деятелей со всего мира для обсуждения проблем человечества. Во время делового визита в Японию ректор КФУ встретился с легендарным экс-президентом Рикен, профессором Риоджей Найори, и обсудил динамику развития научно-исследовательских программ, как президент Ямазаки сказал, у нас получается очень хорошее сотрудничество между нашим университетом, университетом Канадзавы и исследовательским центром реки. Мы работаем по принципу взаимодополнения друг друга. Ничего так близко не связывает, как взаимные интересы. Стоит отметить, Рикен является стратегическим партнером Казанского университета в Японии. Именно поэтому каждый визит Ильшата Гафурова в Японию не обходится без посещения научных кампусов Исследовательского института. Кроме того, запущенное исследование в области науки о жизни, как оспаривающий проект старению, является одинаково актуальным для Казанского университета. Таким образом, стратегическое партнерство, о котором неоднократно говорили, реализуется КФУ и Рикен путем создания зеркальных лабораторий сразу в нескольких областях, от до медицины. Уже на следующий день в присутствии президента Татарстана Рустама Миниханова ректорами Казанского федерального и Канадзавского университетов был подписан меморандум о системе двойных дипломов. Сразу после церемонии подписания ректор КФУ и ректор университета Канадзавы посадили Сакуру в парке Японского вуза. Визит делегации Казанского университета во главе с ректором продлится до конца недели. Адель Шемилова, Универньюз. В субботу 6 октября состоялась череда торжественных мероприятий в честь Дня Учителя. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов наградил лучших учителей, директоров школ и призеров Олимпиад. Участие в мероприятиях приняли представители лицеев КФУ. Президент Татарстана Рустам Миниханов встретился с восьми победителями международных олимпиад, их родителями и преподавателями. Среди участников встречи были и представители лицея имени Николая Ивановича Лобачевского и IT-лицея КФУ. В завершении встречи Рустам Миниханов вручил и педагогам благодарности президента Татарстана. В этот же день на торжестве в государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдаша стоялось мероприятие, посвященное Дню Учителя. Вы Каждый из нас, он опирается на своего учителя. По жизни учителя меняется и как тебе повезет, какой учитель тебе достанется, от этого будет зависеть твою судьба. После выступления Рустам Миниханов вручил государственные награды Татарстана в частности профессору института математики и механики имени Лобачевского КФУ Ренату Якушеву, который стал заслуженным работником высшей школы Республики Татарстан. В ходе праздничного концерта были отмечены лучшие представители педагогического сообщества по нескольким номинациям. День учителя означает вообще главный праздник в наверное, даже более важный, чем Новый год и День Рождения. Его отмечают всегда и в компании друзей. Обязательно я приглашаю гостей в воскресенье. И все мои друзья и все мои родственники знают, что для меня это очень важный день в году. имени Лобачевского КФУ выиграл грант Министерства образования и науки Республики Татарстан в размере 2 миллионов рублей для образовательных организаций, работающих с одаренными детьми. Диана Ровно на сто лет назад перенеслась улица Кремлевская 7 ноября. Там и ретро-автомобили, и повозка с лошадью, и заколоченные окна с различными листовками. А загримированные актеры в костюмах той эпохи. Перед главным зданием Казанского федерального университета развернулись съемки фильма "Зулиха открывает глаза».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 Самый ожидаемый бой в UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором выдался жарким. Кто одержал победу и что произошло после боя в нашем сюжете? 7 октября состоялся самый ожидаемый бой осени. В рамках UFC, организации, устраивающей соревнования по смешанным единоборствам, на арене сразились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. В преддверии встречи вокруг боя уже была шумиха. Ирландский спортсмен совершил несколько выходок, таких как нападение на автобус Нурмагомедова и поливание грязью соперника на пресс-конференции перед боем. Макгрегор не единожды цеплял противника по поводу семьи и родных краев. Это Тема для каждого человека – это религия, семья. Это вообще не надо трогать, ни при каких обстоятельств. Это не очень красиво. Нет. Почему? Ну как, не только вот в спорте, а даже в таких отношениях нельзя трогать семью, потому что ты общаешься с человеком, а не с его семьей. Во время боя российский спортсмен доминировал во всех раундах. В четвертом он провел удушающий прием, и его соперник сдался. Сразу после боя Хабиб Нурмагомедов перепрыгнул в сетку и напал на команду Конора Макгрегора. Это спровоцировало массовую драку в зале. За эту выходку российскому бойцу грозит наказание. Это может быть штраф, дисквалификация соревнований, лишение американской визы или чемпионского пояса. Нужно было сдержаться, по-моему, нужно было сдержаться. Не надо опускаться до уровня цена урага. У него совсем другое воспитание, совсем другая культура, поэтому так от это, на это отреагировал. Абип Нурмагомедов на пресс-конференции после боя, затрагивая свое действие, пояснил, что хочет изменить окружающую обстановку боев и ограничить тематику высказываний. После столкновений в арене последовали задержания участников драки полиции. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюс. На этом у меня все. Смотри на социальных сетях. До скорых встреч!